Что можем мы и что мы не умеем. Исчисленная ценность наших лет, чем ближе время дорогих побед, тем меньше старым верится затеям. Смертельный яд присущ не только змеям, так время губит самый нежный цвет, и от него, увы, спасения нет. Зачем страдаем, отчего сидеем? Наверное, детям небеса видней, невнятно им молчание на тризни что если на закате своих дней нас испугает отблеск вечной жизни, и даже этот первобытный страх не принесет раскаяния в грехах.